Доброго времени суток! С вами Лотникова Екатерина, основатель, один из руководителей интернет-проекта «Корпорация Здоровых, Успешных и Свободных». Мы сейчас с вами находимся на нашем сайте с бизнес-предложением. Возможно, вы уже этот сайт изучили. Позвольте мне акцентировать внимание на основных моментах. Итак, что такое «Корпорация Здоровых, Успешных и Свободных»? Это сообщество интернет-предпринимателей, влюбленных в жизнь. Мы ведем здоровый образ жизни, личностный рост, карьерный, самореализация – это все про нас. Наши успехи признаются на мировом уровне, мы финансово свободны. Мы можем вести свой бизнес через интернет, путешествуя, то есть мы свободны в передвижении. Ну и, наконец, создав пассивные финансовые потоки, мы освобождаем время для жизни. Для ведения своего бизнеса в интернет мы выбрали международную компанию «Арифлейм». Почему именно «Арифлейм»? Во-первых, компания представлена в 67 странах мира, то есть свой бизнес вы можете вести во всех этих странах. Второе, компания уже более 50 лет производит высококачественную, высокоэффективную продукцию, в которую люди влюбляются практически с первого раза и возвращаются за этой продукцией вновь и вновь. Наконец, компания «Арифлейм» очень богата. Ежегодно компания выплачивает своим бизнес-партнерам только премии более чем на 10 миллионов долларов. И более 200 миллионов долларов выплачивается ежегодно в виде структурных гонораров. Выбор партнера для нас был очевиден. Ну а теперь давайте поговорим о самой бизнес-системе. В отличие, допустим, от классического бизнеса, наша система не требует вложений, потому что компания-партнер, то есть компания Reflame, производит товар, складирует, доставляет до конечного потребителя, нанимает сотрудников. Нам это делать не надо. Наша задача – предоставить ей этих конечных потребителей которому она доставит товар. И при... искать мы этих конечных потребителей будем путем рекламирования возможностей компании. То есть наша деятельность рекламно-информационная. Второе отличие сетевого бизнеса от классического: мы все здесь партнеры а не конкуренты. Поэтому мы все делимся своими наработками, эффективными методиками, и из-за этого мы все становимся еще более эффективными, и наши бизнесы растут намного быстрее. Ну и, наконец, третье отличие нашей бизнес-системы от классической заключается в том, что только в нашей системе можно создать пассивные финансовые потоки, то есть Проделать определенную работу, а дальше получать деньги, при этом уже не ведя активной бизнес-деятельности. Теперь давайте поговорим о самом, самой принципе, принцип бизнес-деятельности. Три простых шага. Значит, компания произвела товар, готова его доставить до конечного потребителя, а наша задача предоставить и этих конечных потребителей. Как мы это делаем? Большому количеству людей мы рекламируем три возможности компании. Это шаг первый. То есть мы людям рассказываем, говорим, что они могут просто пользоваться этой великолепной продукцией со скидкой и еще и получать подарки. Второе, они могут пользоваться и рекомендовать продукцию, при этом получать ситуационный гонорар. И третье, они могут пользоваться и строить бизнес в интернете, как мы с вами. Тем, кому что-то из представленного интересно, мы их регистрируем в свою команду из своего личного кабинета и даем им обучение, которое соответствует их потребностям. В результате формируется команда из потребителей и партнеров, которые совершают покупки, а вы получаете, как бизнес-предприниматель, структурный гонорар за эти покупки. Продукция прекрасная, продукция великолепна. Люди за ней возвращаются из месяца в месяц, из года в год, а вы при этом из месяца в месяц, из года в год получаете структурный гонорар за когда-то построенную и обученную команду. Делаете три простых шага. Растет ваш бизнес – Растут ваши доходы, и компания вам еще дарит автомобиль премиум-класса. Причем марку автомобиля выбираете вы. Автомобиль уже можно выбирать. Растет ваш бизнес, о ваших успехах узнают все бизнес-партнеры, потому что вас чествуют и поздравляют на мероприятиях компании, которые проходят по всему миру. За ваши успехи, компания, вы путешествуете вместе с компанией, вместе с командой единомышленников от одного до четырех раз в год по всему миру. Например, в этот август мы едем в круиз по Средиземному морю. Два лайнера, шесть тысяч успешных бизнес-партнеров, шесть звезд. Примерно так будут проходить ваши от отпуски с компанией Арифлэйм. Как же всему этому научиться? Как же построить серьезный бизнес, процветающий и устойчивый? 24 часа в сутки, 7 дней в неделю онлайн поддержка от бизнес-партнеров корпорации ЗУС вам гарантирована. Бесплатный телефон горячей линии компании Арифлэйм, пожалуйста. Мы вам предоставим видеоуроки. Мы вас будем приглашать, вы будете посещать бесплатно вебинары, где успешные бизнес-партнеры будут делиться самым актуальным, самым работающим на сегодняшний день. С этой информацией вы просто гарантированно станете успешными. А для новичков у нас даже есть пошаговые инструкции. Просто понятно, никакой воды, коротко, ясно. План действий, с чего начать, в каком количестве делать. У вас все обязательно получится. Ваш бизнес будет процветать, и в итоге вы успешный бизнес-предприниматель. Ваши успехи имеют мировое признание. Вы уверены в себе, финансово свободны, посещаете самые модные мероприятия. Вы уважаемый человек в сфере бизнеса, и с вами советуются. Вы ездите на дорогих машинах, у вас роскошная недвижимость. Вас окружают успешные люди, и ваше качество жизни настолько высоко, что вы можете себе позволить в этом мире все, что захотите. И весь этот бизнес, весь этот драйв, весь этот кайф начинается с простого использования продукции. Поэтому первое, что вам нужно сделать, это ознакомиться со своим личным кабинетом, активировать его личным заказом и начать обучение этому бизнесу. С вами была Лотникова Екатерина. До встречи на наших вебинарах.